Сегодня у меня такая маленькая посылочка пришла, тут цепь. Кстати, у нас в Москве цепь достать, ну, цепь достать зимой довольно сложно, и бывает заказываешь, Идешь, идет посылка тоже месяц с Алиэкспрессом, но тут 9 дней, даже меньше. Я 8 марта заказывал, меньше чем за неделю, и мне поступила, я не раскрывал, поступила посылка. Так, смотрим, что мы имеем. Так, цепь. Цепь перед титановым покрытием. Титановым покрытием. Тут у нас ключ для снятия замочков. Давно хотел его приобрести. Тут даже натяжка на цепь, чтобы у них есть. Вот ключа вот этого у меня не было. Теперь у меня появился. Кстати, Давно его хотел. Давно. Мне когда спрашивали, там, ролики снимаю, как я ремонтирую. И тоже пишу, что -то. снимаю, что я типа гнездо выдираю, выжимкой делаю выжимку. Из того, чтобы снять просто замочек. Ну, мне не было этого инструмента теперь у меня появился так посмотрим цепь, цепь Просто шикарная пахнет производственной смазкой ну цепь что тут цепанная цепь и кстати я не думал что здесь есть в комплекте замочек вот тут у нас вот вот, пожалуйста. замок. здесь описание. Цепи. Все. Теперь ссылка будет в описании, если кому необходимо будет. Цепь. Мало ли, ездишь зимой. Цепь растянулась, как у меня. А достать ее проблематично. Зимой в городе. Таком маленьком, как у нас. Просто можно. У этого продавца доказать и через неделю. Донесли меня, принесли ее под дверь, когда до двери. Чем вчера звонили, значит, позавчера. Вчера принесли, позавчера звонили, написали отказали, что придут столько-то. Пришли за полчаса, звонок. Кстати, она легкая очень.